Как я был призы, господи! хай! с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем снова в Грэнни 3. И на этот раз эта игра вышла на ПК, наконец-таки. Сейчас мы с вами, как я и обещал, пройдем эту игру на экстриме. А может быть и не пройдем Я не знаю, насколько экстремальной будет эта игра Возможно, дед станет более метким Возможно, бабка станет быстрее Возможно, Слендрина будет чаще появляться Я не знаю, но знаю одно наверняка Я поимею их Ставим экстрим Давайте посмотрим и трошку Может быть, что-то новенькое там нам покажет. Но сперва у меня есть очень важная новость для всех художников Если ты скилловый художник, то ты мне нужен Твой пол не важен Твое местоположение не важно Главное, это скилл Все дело в том, что я ищу себе нового художника для моего комикса Game Hunters Чтобы не искать кого-то на стороне я решил в первую очередь обратиться к вам, в доску своим Потому что я знаю, что вы будете относиться к этому проекту с максимальным теплом и отдачей Поэтому я организую маленький конкурс Вы должны нарисовать арт размера А4 Где персонажи Юджин и Алекс будут вместе делать что-нибудь, не знаю, что, сражаться с игровыми монстрами любыми. Что конкретно они будут делать, это уже от вас зависит, мне важен ваш полет фантазии. Но есть одно очень важное условие, ваш арт должен быть максимально похож по стилю на предыдущие уже вышедшие комиксы. Потому что для меня это очень важно, сохранить стилистику комикса. Короче, если ты в деле, то закидывай свой арт в специальный альбом в моей группе в ВК, ссылка будет в описании. У тебя есть три дня. Почему так мало? Потому что мне нужен человек, который сможет работать быстро. Быстро и качественно. Потому что времени очень мало, и мне нужно успеть до конца сентября выпустить третий номер все из вас, кто не является художником, тоже могут поучаствовать. Заходите в альбом и голосуйте за понравившуюся вам работу. Ваше мнение я тоже буду учитывать. Чтобы вдохновиться на арт, заходите на presi.ru, -e включайте любой из комиксов, они все бесплатно на сайте, и вдохновляйтесь. Тот художник или художник, и чья стилистика мне понравится, станут частью моей команды Game Hunters. Разумеется, это не бесплатно. Друзья, я максимально нуждаюсь в вас и в ваших талантах. А теперь переходим к видосу. Ага, мы снова заходим в этот дом, все как раньше Смотрите, тут добавили туман, очень прикольно Выглядит, жалко, что тут не сделали Как в предыдущей части, когда ты ставишь Хардкорный экстрим мод Все становится кровавым Все текстуры, музыка добавляется Неприятная, нет, здесь такого нету а нет, все закрыли Боже мой, неужели здесь кто-то опасно обитает? Нет, никого здесь нет, это заброшенный дом Я словно... А как звали чувака из Outlast, который с камерой пошел наблюдать за... О нет, о нет Ну, наблюдать за психической больницей, помните? Также и я с камерой Сейчас проникну сюда и узнаю, что тут за мутки делается. А нет! Нет, дед, не стреляй! Ааа! Я же просил! Я до чего это сказал? Он же не слышит. Блин, а если бы он слышал, я бы мог сказать, не стреляй. Он такой. А, сори, не буду. День первый. Я должен понять, почему они так меня ненавидят? За что? Что я им сделал? Высвободимся сейчас. Так, присесть на на Си, да. Все я знаю. Hold E. Тебе придется привыкать к немного новому управлению, поскольку это не эмулятор, это уже пока. Выходим. Давай быстрее открывай. Все, выходим. Че, но никого? Ничего. Наверное, не добавили, да, новую концовку. А жалко. Смотрите, бревно. Очень надо прямо сейчас. Есть! Иди сюда, бревно. Пойдем со мной. Ты мне нужен. Воу! Смотрите, туман прямо здесь. Как будто тут накурили. Это что, кальянная, что ли? Слышите? Тихо. мой oh год! Ладно, открываем. Черт, они заперли меня в подвале. И смотрите, как сияет все. Как будто ночное небо. Может даже не выходить из этого подвала. Можно жить здесь. Ой, что это? А, это была Слендрина. Но что-то я как-то даже не обратил внимания. Открываем. Игра немножко подлагивает. О, ха -ха -ха, немножко сказано, блин. Это она жесть, как подлагивала только что. Игра, перестанет. Это Слендрина все. О, о, о. Блин. А, они с двух сторон на меня напали. И он тут же стреляет, получается, дед. День второй. Хорошо, хотя бы бревно вынес. Выходим еще раз. О! Мне бесит, что эта игра жесть как лагает. День третий. Как вы знаете, у нас опять по стандартному все. Первая катка из пяти дней просто лажовищая. Идем, смотрим. Есть кто? Берись привно, берись привно. Нам наверх нужно. Да что за лаги такие? Что за лаги такие? А, багажник есть что? Нету ничего. Вау! Вау, вау, вау, вау, вау! Во! Он тут же стрелять начинает. День четвертый. У нас есть две очень большие проблемы. Первое, это дед сразу начинает стрелять. Нам лучше вообще ему не попадаться на глаза. И вторая, игра предлагает. Слушайте, я прям ощущаю экстрим. Это очень экстремальный Да какого дьявола? Слендрины какая-то глючная тоже здесь. Пойдите на улицу, надо за бревном сходить. Бревно ты где? А вот и ты бревно. О, смотрите доска. На самом деле мне туман это начинает подбешивать. Он какой-то уродский. Проходим. It's ok. Ой, ай-яй-яй-яй-яй! Ай, ай, ай! тут же меня убивает. Я отвернулся от нее. Вы видели это все? День пятый. Экстремально просасывает Евгений сейчас. Надо затащить. Нельзя просто так сдаваться. Хотя будет отстойно, если я сейчас такой прогресс очень будет сильный, хороший. Но я сдохну, и у меня все, Никаких попыток больше нету. Тихо. It's окей. Okay. Все, быстренько шарим. Шарим, шарим. Ничего нету. Вода здесь. Быстрее, быстрее. Нет, хрена. А! Тихо. Опять лагает. Смотрите. Вот здесь, кухня, очень лагающая кухня, ой, че, че, нет, нет. Пожалуйста, перестань, а! <свы> Я не понимаю, почему так лагает, эта гребаная игра Бабушка, мы уже приехали Вот что делают родители с детьми, которые постоянно это спрашивают Да задолбал ты, сынок, внучок ты гребаный Ты уже точно приехал О, они изменили <свы> <свы> Есть а, дед, ты крутой мужик А бабка что, сдохла? Она вон стоит Бабка сдохла Дед появил всех Вот о чем эта игра Дед такой подговорил баб. хочешь этого чувака убьем вместе? Динамитом О, какая классная идея Я попробую графику чуть ухудшить На самом деле, могу прям на минимум Понеслась! День первый Хорошо, казни обновили Это прикольно Даже с шуткой Чуть первый раз мы очень долго открываем эту дверь почему-то Есть что? нет ничего Ничего нет Стоп Стоп как будто бы кто-то пытался дверь открыть. Слышите? Сюда идут. Идут или нет? Какой же нервничаю. Походу не идут. Да-да, мы идем. Этот подвал как будто бы хамам. А, ши. Я напарился, бабушка, с дедушкой. Выпустите меня. Ой, это... это... Фьюз! Фьюз! Наш... -ху -ху -ху! А! Она догнала меня Стоп, погодите Если она так быстро бегает Как вы хотите, чтобы я справлялся с этим? Это вопрос, на который нет ответа Как я должен это пройти? Я должен... Стоп! Я понял, что я должен делать Все, шутки кончились Я больше не смогу убежать от них Я должен просто не попадаться бабке И деду, я вообще никому не должен попадаться Вы видели скорость, с которой он, Какой скорость! День третий. Я не пройду эту игру сегодня. Я точно ее не пройду. Это уже третий день второй катки. Надо что-то менять в своей тактике. Во-первых, двигаемся только на картышах теперь. Здесь даже на слух невозможно ориентироваться. Во второй части хотя бы они включали радио или на пианино играли. И я понимал, кто где находится. Тихо. Теперь их можно только дверьми остановить на самом деле. Чуть-чуть. Дед я видел только что. Пойдет. Ты <свят> а! <свят> да, да, блин! Так хорошо все было! Я успел же отвернуться! День четвертый. Евгений кажется. Евгений, кажется, всосал. Но только трижды всосав, Евгений признает поражение. Так, аккуратненько. Тихо. Это дед. Это дед. Он идет. Он прихрамывает, кстати говоря. Бедняга, он, наверное, так же видит этот мир, как и я. Вот эта камера трясется. Очень неудобно. Я бы тоже залился. А бабка наверху? Так понять. Наконец-то мы здесь. Ой, блин, закрыть нафиг. Есть что? Нету ничего. Открыть нафиг. Идем дальше. Что-то есть. Генераторный. Подкрывать? успел, я успел, я успел, я успел. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Она слишком быстро стоит. Слишком быстро стоит, да, Евгений? Классно. Хорошо сказано. Она слишком быстро забежала. Я подумал, что вряд ли. Последний день. Блин, как же быть? Это жесть. Это старики на стероидах. Это старперы, которые всю жизнь занимались спортом. Да, блин. Вот все я даже никак не среагировал. она сама исчезла. Ай, май гад. Пожалуйста, только не сюда. Кинула. Так небрежно кинула, просто drop it like it's hot. Ё-моё, <гас> ё, -моё! ё, -моё! ё, -моё! ё -моё! Она сюда идет. Опасность! Да ё-моё! Опасность миловала. миновала. Ми... Она здесь опасность. Их встаем. Господи, господи! Куда вот она пошла, бабка, непонятно. Капкан нельзя трогать Если я попаду в капкан, я не выпутаюсь Блин! О, блин! Как, как ускориться? Закрой дверь! А! <сair> Ладно, <сair> <сair> это просто ролик, где мы будем смотреть разные смерти О, давайте посмотрим здесь как Я готов, покажите мне шоу О, крокодильё Бабка, видите, она тоже не особо хочет, чтобы мы умирали Это дед, это его идея все это время дед, это мастер-майнд Такой, знаете, кукловод Он стоит за всем этим Он строит эти дома, проектирует их Заводит этих крокодилов Так, давайте почитаем какие-то советы Наверняка здесь есть советы А, нет, они одинаковые для всего, блин Тогда просто играем День первый Дорогой дневник, это уже третья катка В общей сложности я прожил здесь 10 дней Эти старики двигаются максимально быстро А я двигаюсь очень медленно Такое ощущение, как будто бы это я, старик. Возможно, я вовсе и не внучок. Возможно, я старше их. И это два молодых по моим меркам чувака, чувак и тёлка. Они меня прессуют. Они пытаются вытрясти из меня всю пенсию. Я их старик, их дедушка, который не оставил им наследства, и они очень сильно разозлились из-за этого. НО, НО, НО, НО, НО, НО, НО, НО, НО, НО, НО. Надо было в ту дверь Слушай, идет Дорогой дневник Бабушка заметила меня И идет прямо ко мне, к моей клетке Я не знаю, смогу ли я дописать эти строчки Ведь это очень важные строчки Кажется, я смогу их дописать Да, все, пришло Я обещал, что напишу эти важные строчки Итак, важные строчки Все, написал, ура Идемте я тебя умоляю. Пожалуйста. Пожалуйста. Нету. Это, кстати, только первый день, да? <звы> упс, оп, суп, оп, суп, опс. Хорошо. Все, она ну пошла. Выходим. Я очень боюсь открывать эту дверь. <звы> как я был близок, господи! <звы> как я был. О, прости микрофон. Из-за того, что я знаю, что у меня нет шансов теперь. Если я попался на глаза, все. И из-за этого мне еще страшнее играть в эту игру. Я на нервах. Плиз. Бабка вышла. Плиз. Да, ё-моё. Окей, все среагировал, хорошо. Это я молодец. Оп, капкан. О, опасность. Издал опасный звук, нельзя было. Не стоило. Здесь нет, нихрена. Побежали. Быстрее наверх, это безопасность. Быстрее безопасность. Прими меня. Фух. Бревно! Как ты тут оказалась? Почему я говорю таким голосом? Я голосом ползуна начал говорить внезапно. Вы что, я на нервах? Нервы, уйдите. Ты грябаная птица. Я тебя ненавижу. О, кабель. Там я вижу патроны и еще что-то. Мишка! Мишку обнаружили. Внимание, отряд Альфа. Отряд Альфа. Мишка обнаружен. Альфа? Альфа, прием. Вы слышите? Кто не отвечает? Я здесь один. господи. Так, что должен сделать? Я должен кинуть это бревно. Я должен его кинуть. А Осторожней. Заспаунится ли бабка? Придет ли она проверять, что это был за грохот? Пришла она проверять. Кстати, я же могу не ссать. Спрыгиваем. Здесь меня никто не тронет. Вижу, очень важные вещи. Так, надо не забывать, что Слендрина может в любой момент прийти. Явиться мне, моему взору, и оскорбить его, своему родству. Так, да блин. Сюда. Все, все, все, все, все, все. Так. Охреть ты быстрая. Иди-ка ты отсюда. Окей. Живы, живы. Веселя третий этаж осмотрел. Вот это я не знаю, не помню. Папка, где она? Знаете что? Мне в первую очередь надо не это сделать. Не надо спускаться. А, блин. Выбора-то и особо нет. Черт, Надо спускаться в первую очередь. Короче, надо за Мишкой сходить. Ну, прыгаем, фигли делать. Все. Все. Без вариантов. Нам бы открыть желательно этот грёбаную дверь, да? Окей. А! Тихо. Как же я боюсь здесь быть? Как же здесь страшно быть? Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Нет нихрена о господи Иисусе, о господи Иисусе! О, блин! А, блин! Чёрт! Да чёрт, как грёпаный! Поду... Чуть немного промахнулся! Простите, ребят, я на нервах. Не могу не орать. Это дед меня поимел. Он специально меня выманил. День второй. Он выманил меня. Он такой, по-любому Евгений клюнет на шотган. Я клюнул. А кто бы не клюнул? Вот ты бы не клюнул на шотган. Конечно же клюнул бы. Как мне Мишку Чем мне с Мишкой делать? Вот я возьму его. Они тут же все прибегут. Так, хорошо идет. Блин! Дед в эту сторону пошел. Он ушел. Ай, блин! Он не ушел третий. Так хорошо первый день шел, прям вот идеально. сюда. О, Боже мой. Подождем здесь. Надо увидеть, кто куда пойдет. Здесь 9 дырочек. Это очень удобно для всех моих девяти глаз. О, вот. Все. Дед ушел. В подвал что ли? И бабка. Я слышал, она за стеной, бабка идет. Да, хорошо. А Вот он. Только не наверх я тебя умоляю. Спасибо, дедушка. Ладно. Это шанс пойти на кухню. Боп. Пожалуйста, быстрее, Евгений. Вот прям чуть-чуть быстрее. Я успел. О, впервые в жизни я убежал от бабки. И дай бог, она прям вплотную подошла. Я Ты тычишь меня Её... своей дубинкой. так просто вплотную подошла, я думаю, что все. У меня аж эмоции ушли. Я перестал верить в этот мир. Черт! Запаниковал, дверь закрыл. Нафиг. Ну, спасибо, дед, открыл. Почему они все прям вплотную сюда идут? Куда он там вообще смотрит? Там нечего. А, там окно. Он смотрит в окно. Окей, он пошел наверх. Идем. Да господи! Быстрее, пожалуйста. Есть! Кажется, спасся, кажется, спасся, кажется, спасся, кажется, спасся, кажется. Скорее, прошарить. Она же даже дверь не открыла. Она не видела, куда я побежал. Но не видела она. 4. По каким законам ты работаешь, бабка? Вот, мне нравится вот эта стартовая локация. Отсюда видно хотя бы что-то. Они оба спускаются. Это очень хорошо. Оба пошли сюда. Че они друг за другом ходят? И оба пошли наверх. Как же тихо они ходят, я ничего не слышу. Не жаль, ты тоже пойдешь сейчас наверх? Я дед пошел не наверх. Спускается. Да. попробуем. Боже мой. Боже мой. <связывая> Нет. А! Быстрей! О, а! а, блин, два раза! Два раза промахнулся, винтовая лестница! Спаси! А, Спасибо! А, все, хватит! Эй, хватит! Я уже здесь, Домики. домике. я в какой-то момент. Понял, что я поймал тональность петуха. Так завещал. А, смотрите, а Мишка, кстати, за рулем прям сидит. так сует, наверное. Это мой Убер подъехал. Эй, Евгений, я хочу предупредить, что у тебя три минуты бесплатного ожидания. Блин, и за три минуты я никак не успею. Вообще, видишь, у меня тут проблемы? Мог бы хоть и скидку сделать. 2 минуты. Сволочь, а? Отвечай, я поставлю одну звезду. Так, собственно, из-за того, что я не знаю, какая это уже катка по счету. Я не помню, где я был, что я видел. О, ладно, давайте спускаемся здесь. Что-ли? Оп, нет ничего, здесь тоже ничего нету Обратно наверх Они все в доме, это сто пудов И это очень плохо, надо как-то выманить их Ну сто пудов, надо дождаться, пока они оба выйдут О, блин Испугался Куда она пошла, кстати? На улицу? О, нихрена ты, как ты быстро ходишь, господи Дед, все тут, все в сборе Это шанс, она же не идет сюда Аккуратней Быстро, быстро, быстро, быстро Закрыть Смотрим, что это. Ключ. Эшед. Эшед. Мы нашли ключ. Сюда пойдемте. Быстренько пошарим. Оп, Нет, нифига. Оп. Нет, нифига. Оп. Ни Итак. Опа. Скоренько. Скоренько. Скоренько. О, окей, значит, от шеда есть. Вот он, шед стоит. Кинем сюда ключ. Оп. Я просто не хочу сейчас его таскать в руках, потому что могу что-нибудь найти случайно. Что-нибудь полезное. Ой, знает, что делать. Давайте подумаем. Если сейчас бабка будет вот здесь, нам очень нужно, на самом деле, чтобы она была именно здесь. Она тут. Увидь меня. Эй! Пожалуйста, посмотри на меня. Ты сволочь. Сейчас упаду! Следрина! Она внизу стояла. Блин, чуть не упал. Надо как-то, чтобы она за дом ушла. К сараю. Что она делась уже? Так. Ага. Вижу. Жалко нельзя, Нет такой кнопки, знаете? Топ. Чтобы пиногой такой топ сделал, и бабка услышала. Дом пошла. Ой, блин. Ладно, давайте попробуем выйти. Я не знаю, что еще делать. О. Оп. Лучше в первую очередь с сараем разобраться. Пожалуйста, никого. Пожалуйста, никак Спасибо. Так. Палка. Спички. Да вы охренели. Я не знаю, что делать. Слишком громко все было, да? О, боже мой. Ладно, выходим. А! Прям в нее вошел. Она никак не ожидала этого. Я не знаю, что мне делать. Пожалуйста, нет! Иди, спокойно. О! Я не помню, что я тут осматривал, что не осматривал. Кокос! А бабка сюда идет? А я не знаю. А! Окей, okay, жив. Ладно, у меня идея. Иди следующая. Залезь сюда. <св> точно, <св> точно, точно, точно, точно, точно. Здесь у нас безопасность. Побежали! Побежали! В безопасность! А, всё. Надеюсь, кстати, если увидит меня, не будет стрелять вот в эту щелку, в которой я забился, как крыса. О! Это она. О, -о, -о, -о, О! Перестань! Перестань! Она все еще бегает за мной! Она, походу, наверх ушла, да? Мне так показалось. Да, походу наверх ушла. Так. О, блин, что? Что это мы нашли? Weapon. Это weapon! Это, блин, weapon! Ох, как это, блин, нужно! Короче, на свой страх риск. О. Выхожу, посмотрю, что в машине есть, ничего Только Мишка вот сидит Это первостепенная задача, первостепенная Самое важное, нам необходимо взять рогатку Все, жопа мне Ладно, день пятый, последний Но заметьте, эта катка гораздо лучше предыдущих Я стал более осторожный Вот почему говорят всегда, ошибайтесь, друзья Не бойтесь ошибаться Потому что вы становитесь лучше Быстрее, быстрее, сюда Оп, оп, оп Почему она не открывает? Я смирился. Все, я смирился. Почему она не открывает? Она меня потеряла, боже мой. Фу, нифига себе, подарок судьбы просто. Блин, мне нужно на улицу выйти обязательно. Забрать этот ключ, это очень важно. Сволочи. А? Ну что за уродство? Так, доберись да ты. Доберись да ты. Я надеялся, но ну, тупых <с> за дверью встать. А, черт, как было хорошо. Ладно, еще одна катка. Хорошо, дед доволен собой, все, молодец. Но это ненадолго. День первый. Отмыкаем, выходим. Мишка здесь? Блин, ну веселуха, я не знаю, как я буду это делать. Планка здесь. Аккуратненько, аккурат. Оп. Блин, не закрыл. А! Что делать? Что, блядь, делать? На! Ох, какое странное у меня падение. Так, я в итоге палку принес в то же самое место, откуда взял. Классно. День второй. Да блин, да чтоб тебя! Ну-ка будь! О, боже мой! День третий! Аккуратненько, пожалуйста! Да господи! Да господи! У меня прям дежавю случилось сейчас. День четвертый. Вау, палочка, с тобой все в порядке, ты дрожишь. Окей, спускается. Окей. О, их двое. Двое ушло. Это очень выгодно мне. Блин, дрожная. Быстро прошарить вообще все. Оп, оп, оп, наверх. Все, ладно. Сразу сюда. Что, что, что, что я нажал? Вот сюда. О, как же быстро она а? А, смотрите, что у нас здесь. Так, все, больше здесь ничего нету. Фьюз, фьюз, фьюз. Нам, кстати, не надо его скидывать вниз. Зачем-то хотел вниз. Так, ты все еще здесь? Перестань быть здесь. Да! Бабушка отчалила, кажется. Чуть-чуть подождем еще. Тихо. Вот она. Отлично. В туалет пошла. Умница. Наконец-то мы можем присобачить предмет. Есть! Сразу гоу наверх. Да блин. Да как ты? Да господи! Чего у тебя птица? Ключ. Это от сейфа, походу. План такой, я сейчас вот сюда спускаюсь так. Хоп, смотри, что тут есть. Оп. Ничего здесь нет. Иду наверх такой. Погодите. Да хоп, да хоп. Быстрее, все. Да ёп! Да! Articles! О, был близок я! Ох, у меня аж голова кругом идет уже. Все, дурно мне, дурно. Так, здрасте. Кто тут? Что тут есть? Ни хрена! Так, идем. Не сын Нет, нифига. О, мой мой. <ф strength Sept> Попробуем. Там она, там она, там она там она, там она, идет ко мне. Попробуем спрыгнуть, если что. Кажется, бы выжили. Вот так сделали. Закрыли. Это умно. Вау. Вау, вау, Да, блин. Не могу в эту игру играть, она очень сложная. Это нереальные условия. От вездения очень много зависит. Ладно, последний день. Последний день. Собрались, Я не собрался. Давай, соски напряг. <связывая> Бегом. что а тут еще Мишка. С Мишкой самое сложное. Во-первых, надо понять, каким образом можно его вытащить из подвала. Ибо бабка очень быстро прибежит с дедом. Мне надо его схватить. Прибежать вот сюда, кинуть его и спрятаться. Так, чтобы меня не заметили. Убедиться, что они ушли далеко. Схватить Мишку, добежать до второго этажа и спрятаться под кроватью. О, вот! Боже мой, после этого мне нужно будет опять же убедиться, что они очень далеко все Нет, другой план Нам нужен ключ от рогатки Так, бабка из ушли, кстати говоря Это мой шанс пройтись нормально по второму этажу посмотреть Я уже не помню, где я что смотрел, если честно Опс, все плохо Погодите, стоп Первый второй этаж пройдены Я ничего не нашел Это значит, что нам нужно на кухню Бревно! Внезапная приятная находочка Окей, бревно так бревно Кидай. Да, и сам, в принципе, спрыгну тоже. Нет, стоп! Я второй этаж не просмотрел еще. Мне же что надо? Мне надо в ванну еще пойти. Как так получилось? Бабка не услышала? Ладно, это хорошо. Да, блин. Страшно жить. Двери закрыты, здесь даже никого нету. Very good. Здесь ни хрена нет. Ааа! Зачем я сюда зашел? Нам надо на кухню. Срочно, гоу на кухню. Стоп, а здесь я шарил? Я не помню. Нету нифига. Давайте попробуем. Вдруг я выживу. Все, а! все живы, все живы. <гас> Хорош. Так, это будет трудно. Да. Это будет. А, быстрее, быстрее быстрее! Все, все, все, все. Я верю, что бабка с таким же нервозом бежит на меня, когда видит. Быстрее, а, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Потому что ведь она также очень сильно хочет поймать меня, как я, чтобы она меня не поймала. Нас разделяла только вера. Вот здрасте. Стоп. Могу ли я докинуть эту штуку? Что это за бросок такой? Да ладно! Вы видели? Бабка стоит! Бабка, ты что там делаешь? Давай! Ну сильнее, ну! Да что это такое? У меня что, куриные крылышки вместо рук? Тем не менее, я продолжаю это пытаться сделать. Оп! Ага. Из банихила, как будто. Мне кажется, для серии игр Гренни самое логичное предложение это кооператив сделать. Я вот сейчас представил, как кто-нибудь из игроков такой, раз, руку тянет отсюда, мол, давай сюда спички. Вот это было бы круто. Окей, у меня такой вот маленький вариант есть. Очень рискованный, очень тупой, скорее всего. Вот такой. И бежим. Вот так. Вы слышали, она прибежала? Побежали. Блин, я не пройду здесь. <гас> Дед. Пожалуйста, уйди. Блин, вот здесь надо, ну вот, так. Ой, блин. Пожалуйста. ты а, в ту сторону. А, закрой. Закрой. Закрой. Чёртова. Сволочь. Простите, ребят, я не могу пройти это сейчас. Не могу. Но я смогу. Однажды. В следующей серии. Это просто гарантированно. Гарантированно процентов на 50. Если не получится, я еще запишу выпуск. Пока мы не пройдем Гренни на максималках. Если вы хотите этого, то ставьте лайк. Чтобы я видел, как сильно вы поддерживаете меня. Как сильно вы переживаете за меня. Что вы очень хотите, чтобы я наконец-таки всех их окончательно поимел. Ну, а на сегодня все, друзья. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, если вы также были на нервиках, как и я, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети, ссылки будут в описании. Также, если вы только решили сейчас подписаться, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ни один видос. Ну, а с вами был Юджин, люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. И, конечно же, напоследок, по традиции, 5. Мощнющая 5. Вы готовы? Раз, два, три, пять!